Vamnamo Bhagavati Vasud Devaya Bhagavati Vasudva Omamo Bhagavati Vasudvaya Omnamo Bhagavati Vasud Narayanamaskrityam намаскретям, Kritam Naram Civana Rotam Chayam Rotam Наста праешу Вабадрешу, Нетьям Бхагавадта Сейвая, Бхагавадти Утамаш Локе, Бхактир Бхавадти Найштеки. So we're reading Srimad Bhagavatam. Uh, we're on chapter Ochanto oh, six, chapter fourteen, Maharaj Chitraketu's lamentation, uh, beginning from text number fourteen and going up to text number seventeen. Так мы с вами сегодня читаем Шримад Бхагава, там, шестую песен, четырнадцатую главу, которая называется «Горе царя Читракету», стихи с 14 по семнадцатый. Окей, okay, so I'll just read text 14 first. We'll read the sense. What, should we read the Sanskrit for 14 or for 17? As you wish. Okay, so 14. Mm ta shaikadatu bhavanam angira bhagavan rishi lokan anu charan etan upaga translation once upon a time when the powerful sage named angira Стих четырнадцатый перевод. Однажды дворец Читракету решил посетить могущественный мудрец Ангира, который в ту пору путешествовал по вселенной, не имея определенной цели. Текст номер 15. ТАМ ПУЖАЙАТВА ВИДИВАТ ПРАТЬЯТАН АРТА АДВИХИ КРИТАТЬЯМ УПАСИДАТ СУКАСИНАМ immediately stood up from his throne and offered him worship. He offered drinking water and eatables and in this way performed his duty as a host to a great guest. When the Rishi was seated very comfortably, the king, restraining his mind and senses, sat on the ground at the side of the Rishi's feet. Стих 15. перевод. Завидев мудреца, Четракету тотчас поднялся с трона и оказал ему должные почести. Он предложил Ангире воду и угощение, и так исполнил долг хозяина перед почетным гостем. Удобно всадив Риши, царь, смиряя ум и чувства, сел на пол у его стоп. Текст номер 16. Vanatams Pratya Maharaja Sama Sama abravit O King Pariksit when Chitru Ketu bent low in humility was seated at the lotus feet of the great Rishi. The sage congratulated him for his humility and hospitality. The sage addressed him in the following words. Стих 16. О царь Парикшит! Когда Четракету, склонившись в смиренном поклоне, уселся у лотосных стоп мудреца, тот похвалил его за смирение и гостеприимство и обратился к нему с такими словами. And text number 17. АНГЕРА овача АПИТЕ НАМАЙАМ СВАСТИ ПРАКРИТАМ ТАТА АТМАНА ИТА ПРЕКАТИ БИР ГУПТА ПУМАН раджа ЧА translation the great sage angira said my dear king i hope that your body and mind and your royal associates and paraphernalia are well when the seven properties of material nature the total material energy the ego and the five objects of sense gratification are in proper order, the living entity within the material elements is happy. Without these seven elements, one cannot exist. Similarly, a king is always protected by seven elements. His instructor, Swami or Guru, his ministers, his kingdom, his fort, his treasury, his royal order, and his friends. И стих 17, перевод. Великий мудрец Ангира сказал, «О царь, я надеюсь, что твое тело, ум, твоя родня и челядь благополучны и счастливы». Живое существо ощущает счастье только тогда, когда семь природных элементов, среди которых оно обитает, а именно совокупная материальная энергия, эго и пять объектов удовлетворения чувств, находятся в полном равновесии. Из них жизнь на Земле невозможна. Власть царя также покоится на семи опорах. Наставники, с вами или гуру, советниках, царстве, крепости, казне, царском законе и соратниках. Purport by Srila Prabhupada, as it is quoted by Sridhar Swami in His Bhagavatam Commentary. Swami, swami amadyam, Amadyo Janapada Durga Draveshina sam, Samchaya Dando naitra ca tashyaita sabto prakriter yat mataha. A king is not alone. He first has his spiritual master, the supreme guide, then comes the ministers, his kingdom, his fortifications his treasury, his system of law and order, and his friends are allies. If these seven are properly maintained, the king is happy. Similarly, as explained in Bhagavad Gita, Dihino Sminyata Dehe, the living entity, the soul, is within the material body of the Mahatattva. Ego and panch tanmatra, the five elements of sense gratification. When these, when these are in proper order, the living entity is in a mood of pleasure. Generally, when the associates of the king are quiet and obedient, the king can be happy. Therefore, the great sage Angira Rishi inquired about the king's personal health and the good fortune of his seven associates. When we inquire from a friend Whether everything is well, we are concerned not only with his personal self, but also with his family, his source of income, and his assistants, or servants. All of them must be well, and then a person can be happy. Комментарий Шилы в своем комментарии к Бхагаватам приводит следующую цитату. Царь не может жить в одиночестве, прежде всего у него должен быть духовный учитель или наставник. Помимо этого у царя должны быть министры, царство, крепость, казна, система правопорядка, друзья и союзники. Ничто не может помешать счастью царя, если он уделяет должное внимание состоянии этих семи опор его власти. Живое существо – душа, напоминает царя. По словам Бхагавадгиты, его окружают материальные оболочки, состоящие из совокупной материи, махаттатвы, эго и панчатан матры, пяти объектов чувств. Когда все эти семь оболочек пребывают в равновесном, здоровом состоянии, то живое существо испытывает радость. Обычно царь счастлив, если его окружение благополучно. Подобно этому в Бхагавадгите объясняется «дэхинос мин ядха «душа покрыта, махат... а душ... покрыта махаттаттвой, эгой и панчатан матрами, пятью объектами наслаждения, когда все семь оболочек в порядке, живое существо чувствует удовлетворение. Обычно, когда подданные послушны царю и спокойны, царь счастлив». Поэтому великий мудрец Ангира Риши осведомился не только о личном здоровье и благополучии царя, но также о состоянии семьи опор ее власти. Когда мы, к примеру, говорим своему другу, как дела, нас интересует не только его личное состояние, но и благополучие его семьи, состояние его бизнеса, а также его помощников или подчиненных. Только тогда, когда он сам, его семья, его бизнес, его помощники благополучны во всех отношениях, он может по-настоящему радоваться жизни. ОМ МАЖНЯНА ТИМИРАНДАСЬЯ ГНАНАНЖАНА САЛАКАЙА ЧАТ СУРНМИЛИ ТАНЬЕНА ТАСМАЙ СРИГУРАВЕ НАМАХА ВАНЧА КАЛПАТА РУБЬЯСЬЯ КРИПА СИНДУБАЙ ЭВАЧА ПАТИТА НАМ ПАВАНЕБЬО ВАИСНАВИБЬО НАМО НАМАХА Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитья Шри Шри Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе So we're hearing. Of the encounter between Angira, Rishi, and Здесь мы с вами слушаем беседу, которая состоялась между Ангирой и Муни и Читракету Махараджем. А можно экран убрать? Махарадж, could you, can you please see your face instead of the text? Oh, wait. Okay, let me move the text, right? Thank you. Can you see me now? Not yet. О, oh, really? Ну, well, my camera's on. I don't know why you can't see me. Because you're still demonstrating your screen. Oh, what do I need to do then? I... Oh, okay, let me. Is that it? Yes. Okay. Yeah. <laughs> right. I'm not so used to these things. Не особо я привычен этим вещам Ангера Риши — это великий мудрец, который решил посетить кшатрия царя Читракету. И царь Читракету оказывает ему очень, очень качественное гостеприимство. Of hospitality, between one and Очень часто мы с вами читим от там видим повествования, которые рисуют нам картины, как нужно обращаться с гостями, когда один человек встречает другого. In the third canto In his ashram. в третьей песне сваян Ману посещает Кардама Муни <coughs> в его ашраме. И мы тоже видим проявление этого uh, этикета, этого гостеприимства со стороны Кардама Муни. Кардама Муни то есть, когда Мамуни, он прославляет своим Пхуваману. Nice nice и мы видим, как они выражают слова признательности друг другу. Несмотря на то, что один кшатри, а другой брама, мы видим проявление очень качественного сотрудничества между ними и обмен теплыми чувствами. Мы видим, что противоположное мы с вами видим в первой песне Шриман Бхагаватам, когда Махараджа Парикшит, будучи на охоте, посещает ашрам Сами в первой когда Махараджа на охоте, посещает ашрам It was an unfortunate incident. Maharaj Parikshit was tired and hungry while he had been in the forest and he thought by going to the ashram of Samikarishi he would get some refreshment and he would have a nice reception. Это было очень неблагополучное, неблагополучное мероприятие тогда, событие, поскольку Махараджа uh, Парикшит, будучи на охоте, он устал и проголодался и надеялся, что в ашраме ему окажут должное почтение, его угостят чем-то и он отдохнет. But as fate would have it, at the time of Maharaj Parikshit coming to the ashram of Samikariji, Samikariji was absorbed in meditation. He was deep in trance. Но так сложилась судьба, что когда Махараджи Парикшит uh, зашел в ашрам Самика Риши, то тот был погружен в глубокую медитацию. Он находился в состоянии uh, глубокой медитации. And Maharaj Parikshit felt some anger that he thought maybe he's not really entranced, maybe he's just pretending, maybe he just doesn't want to receive me. И Махарадж Парикшит несколько разгневался, потому что посчитал, что, возможно, он притворяется и совсем не пребывает в этом состоянии транса, просто не хочет оказать мне гостеприимство. So Поэтому Махарадж Парикшит увидел в этой пещере э, мертвую змею и набросил ее на шею Самики Риши. And that incident had been observed by the son of Samikarishi Rishi, Sringi. Sringi was a teenage boy and he was passionate, full of ego, proud of his brahminical caste. And when he saw Maharaj Pariksit do this to his father, he put a curse on him. He все это увидел, наблюдал сын, сами Риши, Шрини, подросток, очень страстный, полный эго, гордый своей uh, брахманической кастой. Увидев uh, это, он проклял Махараджа Парикшита. Actually, that cursing of that was the beginning of the и на самом деле, вот этот самый случай, случай, когда Шри не проклял Махараджа Парикшита, ознаменовал собой начало падения Брахманической культуры. Time, no И говорится, что с того самого момента Брахманы потеряли свое могущество. Если мы получаем какое-то могущество, какие-то полномочия, но со временем злоупотребляем ими, то мы, в конце концов, лишаемся их. So то есть мы часто с вами видим и на страницах Шримад Бхагаватам, и в Рамайане, насколько важна вот эта культура гостеприимства, принятия гостей. In in the Ramayana, for example, you have the example that Vishwamitra, while he was still a Kshatriya, before he became the great yogi Vishwamitra, he was a Kshatriya king, and he had a big army, and he went to visit. Uh, he went to visit uh, the great Brahmana sage. Uh, Basista. Uh, who? Basista. Vasista, uh, was it Vasista? Anyway, he went to visit a great Brahmana sage. and And the Brahmana sage welcomed the king. And he not only welcomed the king, he welcomed all of his army, and he provided all facilities and all arrangements for them. So, Vashistha was able to do this because he had a very special Kama de Nukau, And from the Kama de Nukau he could provide everything to provide all comforts and facilities. Васишке удалось это сделать, поскольку у него была камадену корова, камадену, и с помощью нее он мог оказать все почести и предоставить все необходимое для такого количества людей. Увидев это, Вишвамитра э, захотел забрать эту корову, камадену. И, And And конечно же, Васишта был очень привязан к корове к Мадхиену, и он ни за что не хотел ее отдавать. И тут разразилась между ними битва в связи с этим. И в конце в конце Вишвамитра был поражен uh, могуществом, могуществом брахмана. И настолько он был вдохновлен этим примером. Брамана, что сам решил отбросить свой статус хшатрия и культивировать себе браманические ка э, качества и достичь этого высокого положения брахмана. So, kind of sometimes культура полна этих вопросов, между и в политической культуре описывается множество повествований и рассказов о том, как противоборствуют браманы и кшатри. Иногда это противоборство заканчивается положительно, с хорошим исходом, а иногда не очень. He's done very nicely, he's very humble to Angira, and he's offered him nice foodstuffs, he's sat at his feet, he gave him an elevated seat, and he sat at his feet, so he showed great humility and hospitality, and this was appreciated by Angira. В нашем случае мы с вами видим, как Махараджит Ракету очень прекрасно принял своего гостя Ангеру Муни. Он был очень смиренен, угостил его всякими явствами, усадил его на возвышенное, возвышенное сиденье, сам смиренно сел у его стоп. То есть он проявил все необходимое гостеприимство, и за это Ангеру Муни выразил ему свою признательность, похвалил его of the person he's encountering, and he understands that there must be something in this person's mind, he must have some kind of problem or some kind of material desire. Angira Muni, being a great yoga, a great guru, he understood what is happening in people's minds. And in this case, he also understood that in the mind of Maharaja Chitraketu problem, material desire. And so Angira asked him, "Is everything all right with you? Is everything fine with all you and all of your different expanded uh, assistants? For example, your guru and your associates and your treasury and your ministers—all of these different people who are his expanded self." И поэтому Ангир Амуни задает ему вопрос, все ли с тобой в порядке, все ли в порядке uh, с твоими спутниками, с твоими помощниками, с твоим гуру, казной, министрами и так далее, Вс всем тем, что представляют как бы продолжение тебя. Царь никогда не бывает одинок в одиночестве. Это подобно тому, как Господь Кришна никогда не пребывает в одиночестве. Это его особое качество. И здесь перечисляются различные семь элементов, которые так или иначе всегда присутствуют рядом с царем. Саршилабра Бхабади someone, are приводит такой пример, что когда мы спрашиваем у кого-то: "С тобой все в порядке?", мы не имеем непосредственно, что с тобой именно в порядке, но со тем, что с тобой также. If we ask some man, "How are you? How are you?", it, it, then he will say, "Oh, my wife has a pro, Or my child, I have this child who has a pro. You know, different things who are." Когда мы спрашиваем с тобой все в порядке, и человек начинает говорить, о, у меня у жены, о, с моим ребенком, то есть он начинает а, объяснять все то, что связано с ним непосредственно, все то, что является его продолжением и, по сути дела, не отлично от него особо. Аналогично этому, все, что связано с Кришной, также является абсолютным все то, что связано с Ним непосредственно. Шрила Prabhupada taught us to respect everything of, all of Krishna's paraphernalia, to take very great care, and Uh, uh, Шилапрабхада учит нас тому, как нужно уважительно, с каким почтением нужно относиться ко всем Кришны, как нужно ухаживать за ними, следить за их чистотой. He, he taught us even cartels. We don't put them on the floor. And mridanga drum, he told us also, it shouldn't be put on the floor. He would have us make он учит нас тому, что, например, маридангу или караталы ни в коем случае нельзя, нельзя класть на пол. Uh, нужно установить специальную возвышенность и там хранить uh, маридангу, поскольку это является парафинальными Кришны, а пол считается не совсем чистым местом. books. Our books are not different from Krishna, so we never place the books on the floor. Analogic too neatly Krishna, but we like to have some bookstand to keep the book off the off the ground. We try also to cover the books and to keep them safely, protect them, because they're not different from Krishna. Мы устанавливаем какие-то полки, мы ни в коем случае не кладем их на пол, мы при этом как-то их покрываем, то есть заботимся о их, о их сохранности, защищаем их, поскольку они не отличны от Кришны. Our, our the deities, Наши парафиналии, с помощью которых мы проводим арти для божеств тоже необходимо поддерживать, And similarly our cooking paraphernalia, because the kitchen is an extension of the deity room. So everything in the kitchen is Krishna's paraphernalia. It's used to cook the prasadam, the food for Lord Krishna. Аналогично этому, когда мы готовим с вами на кухне, все то, что мы используем ради этого, тоже являются парафирнальными для Кришны, поскольку кухня является продолжением а, комнаты, алтарной комнаты. А Шрила Прабхупада Прабху настаивал на том, чтобы все кастрюли чистили не только внутри, но и снаружи. Иногда мы с вами, когда готовим, замечаем, что наши кастрюли чернеют со временем, покрываются гарью, и мы думаем, ну, главное помыть изнутри хорошенько. Но Шрила Прабхупада настаивал на том, чтобы мы хорошенько мыли и снаружи. Если мы с вами признаем абсолютную природу Господа Кришны и всего, что с ним связано, и понимаем, что все, что с ним связано, не отлично от него, тогда мы будем об этом очень тщательно заботиться. And, of course, this is very true for our, our ISKCON, our Krishna conscious centers, that they have to be kept very nicely, they have to be maintained properly, they have to be in good condition. Prabhupada would inspect everything. He wanted to see everything was kept very nicely. И то же самое справедливо по поводу всех центров и храмов из ХОН. В них необходимо поддерживать и чистоту, и порядок, чтобы они, чтобы там были очень хорошие условия. Шил Правопада проводила инспекцию, то есть он а, наведывался в эти храмы и проверял их, чтобы там было все хорошо. So, I remember in Помню, когда я был в Майапуре, Шилла Прабхупада приезжал в Майапур, то он обязательно обходил все храмы и все места, связанные с для того, чтобы проверить, все ли там в порядке. So in Srila Prabhupada's time, at one point they had built, uh, an Uh, the, the toilet was located, there was a, a, a circular structure with many toilets. It was all located outside because the rooms didn't have toilets or bathing. So everything, there was one place which was constructed outside the rooms and everyone would go there and bathe there and uh, also use the toilet facilities there. Во время нашей Прабхупады, помню, в Майпуре построили uh, велась вела стройка, и в самих комнатах не было ни туалетов, ни душевых. Поэтому там соорудили uh, туалеты, душевые кабины, прямо на улице. И все ходили туда и принимали омовения, uh, использовали эти туалеты. В время Прабхупады, у нас было в в те времена очень многие люди присоединялись к движению, и они были из бедных uh, слоев населения, такой, испытывали сложные экономические ситуации, и пришли в сознание Кришны, присоединялись, чтобы принять прибежище в этом движении. И будучи родом из сельских районов, эти люди не были знакомы с обычными городскими туалетами, где вода смывается. Они не привыкли к такого рода вещам. So Prabhupada was checking out the facilities, and he happened to open the door of one of the latrines, and he saw that it had not been flushed. очередной раз объекты, обходил. So Prabhupada then got upset and he chastised the managers. You're not training the people, you're not keeping the place clean. расстроился в связи с этим, стал отчитывать менеджера говоря, что ты не учишь своих сотрудников, ты не поддерживаешь чистоты. I didn't do it Pra would not accept that. He said, if, if the place is dirty, you must clean it. Челопровпада не принимал никаких отговорок типа Челопровпада это не я, нет, он не принимал такого. Он говорил, что если место грязное, то ты обязан его помыть. Приводил в пример химическое уравнение, поскольку он имел вот это образование и опыт работы в химической отрасли, в фармацевтической отрасли. He gave the chemical equation which says that a base plus an acid will give a reaction. You will get salt plus water. Could you say again the equation? A base, base, base means it's a like sodium hydroxide. Он приводил это химическое уравнение, говоря, что если вы возьмете какой-то базовый раствор, например, гидроксид натрия, прибавите гидрохлорид кис какую-то кислоту, то у вас в результате выпадет в осадок соль и будет вода. Mm. Так сказал: "В брахмана, когда он контактирует он должен его. Он не может оставить его Аналогичным же образом сила Прабхада говорит: "Если вы возьмете брахмана, который прикасается с грязным местом то что он сделает? Он почистит его. Он не сможет этого вынести." Be pure, they have to keep everything clean. Одно из качеств, одно из девяти качеств, которые приводятся в Бхагавадхите качество Брамана, это чистота. Браман должен быть чистым и должен поддерживать чистоту вокруг. Clean, dirty, поддерж поддержание чистоты означает не просто самому мыться, но и поддерживать то окружающее место, в котором мы находимся, также чистым. Тем самым мы с вами развиваем абсолютное видение, пытаемся увидеть Кришну во всем, увидеть эту взаимосвязь с Кришной, его энергией Кришны, и заботиться обо всем, используя это. One morning, you know, every morning Prabhupada liked to go for a walk. And so one morning with the devotees, while Prabhupada was walking, they walked past a house and they saw the tap, a tap, a water tap running. And the water was simply running onto the ground. And so when Prabhupada saw that, he told the devotees to go there and close that water tap. Однажды утром, как вы знаете, Шила Прабхупада совершал утренние прогулки ежедневно. И однажды с преданными он отправился на очередную прогулку и увидел там в одном доме, который они проходили, который они мимо проходили, не выключен экран. И вся вода выливалась и лилась прямо на землю. Шила Прабхупада обратился к одному из преданных и сказал, пойди и выключи. что все это энергия Мы должны мы Тело пропада учил нас тому, что все является энергией Кришны, и нам нужно заботиться а, об этих энергиях и не транжирить их зря. So that's in relation to the absolute nature, that everything in relation to Krishna, just as Krishna's name is not different from Krishna's uh, the form, the qualities, the pastimes of Krishna, it's all there within the holy name of Krishna. Так же, как мы с вами понимаем абсолютную природу всего, что связано с Кришной, а именно Его имени, которое не отлично от Кришны, Его образа, формы, Его качества, Его лил, и все это заключено в Его святом имени. Мы не делаем что кто-то кришна кто-то кто-то Это все абсолютное. Они все в Господу в способах. Мы с вами не разграничиваем тех, кто, например, воспевает Харе Кришна или поклоняется божествам или проповедует. Все они занимаются абсолютной деятельностью. Все они вовлечены в служение. So there is variety in devotional service. It's not just only one way. Oh, you have to do this. You have to chant. You can't do anything. No, so many different ways in which people can be engaged in the то есть есть огромное разнообразие в рамках преданного служения. Мы не можем сказать, о, ты должен заниматься исключительно этим, должен только воспевать. Нет, есть огромное количество разнообразных видов преданного служения. Anyway, in this verse today, we're как бы то ни было, в этом с вами стихе сегодня мы слышим о том о гостеприимстве, которое Махараджи Ракету оказал Ангире Муни, и насколько Ангире Муни был признательным ему за это. In the в читании Чиритамрити мы видим повествование о том, как uh, шутили между собой Адвайта Ачария и Господь Нитянанда, когда принимали вместе Прасад в Шантипуре. Чайтанья вместе с и и они были Ачария, это был очень Advaita Acharya's wife had been cooking and many other devotees helping. So it was a sumptuous feast. Господ Читание, Господь, Господь Нитянанда, и вместе, вместе с другими преданными пришли в гости Кадвайти Ачари, который позвал их на, на просад, на огромный, на огромный пир, очень роскошный, который приготовили его супруга и другие преданные, также помогали им в этом. В это время Господь Lord как раз таки недавно принял саньясу, прошел инициацию в саньясу. which is on the other side of the Ganges from in the place under the name of Katva, which is on the other side of Ganga, from Mayapura, where, uh, ashram Keshava, We, Devotees from Mayapur often go to visit this place, Katwa. The ashram is there. There's a temple of Chaitanya Mahaprabhu there now. And there's even the samadhi of Lord Chaitanya Mahaprabhu's hair. Преданные очень часто посещают преданные из Маймпуры часто посещают это место в Катве, место ашрама, где сейчас установлен храм Читания Махапрабху и даже самадхи волос пучка волос Господа Чайтани. This is another example of the absolute nature of Lord Krishna or Lord Chaitanya Mahaprabhu, that his hair is not different from him. Это очередной пример абсолютной природы Господа Кришны или Господа Чайтани, когда мы понимаем, что волосы Господа Чайтани не отличаются от него самого. То есть, когда Чайтаня Махапрабху принял саньясу и его побрили, то эти волосы поместили в самадхи. Lord Chaitanya Wanted to go to Vrindavan but Lord Nityananda tricked him and brought him to Shantipur. Того, Господь Читаня принял саньясу, он в, пойти во Вриндаван, но Господь Nityananda обхитрил его и сделал так, что они в Шантипур. So it happened that when they, when they were walking, they came to the river and Lord Chaitanya Mahaprabhu was in ecstasy, taking sannyas, and he asked Lord Nityananda, what river is this? And Lord Nityananda said, this is the Yamuna. Actually, it was the Ganga, but Lord Nityananda told him, this is the Yamuna. Они шли и подошли к какой-то реке. И господь Читаня, находясь в этом экстатическом состоянии после принятия саньясы, он спросил у господа Нитианда, что за река это. И господь Нитианда сказал, Ямуна, хотя на самом деле это была Ганга. Но господь Нитианда сказал, что это была Ямуна. So in this way, Lord Chaitanya was thinking that he's going to Vrindavan. But as they walked, after some time, Advaita Acharya suddenly appeared. Здесь какое-то и Господь Читанья поэтому был уверен, что он идет по пути во Вриндаван. И через какое-то время они вдруг встречают два этого И Господь Читанья пораженный, удивленный, спрашивает: "Ты как здесь оказался? Что and ты делаешь во Вриндаване?" And replied to Sri Chaitanya Mahaprabhu that это Вриндаван, потому что где это мы знаем, никогда не на это ответил, где бы ты ни находился, там и есть Вриндаван. Поскольку ты — Верховная Личность Бога, ты не покидаешь Вриндавана. Mm -hmm. Anyway, Lord Chaitanya then realized that he had been tricked by Lord Nityananda, Бut he understood the love and devotion which Lord Nityananda had for him, and they agreed that they could call all the devotees from Mayapur to come and see Chaitanya Mahaprabhu, who is now a И господь Читания понял тогда, как его господь Читань... господь Нитянанда обхитрил, и также он понимал, что это было сделано с огромной любовью и преданностью, которая была в сердце господа Нитиананды. Господу Читане. и они все договорились, что нужно позвать преданных из Майепура, чтобы те встретились uh, с Господом Читанем и его новым статусе саньясы, саньяси. So, so, come, son, sanyasi, so she came, and she is also the favorite cook of Lord So feast. Также позвали матушку Сшачи, потому что ей не терпелось увидеться с Господом Чайтани. Она пришла и как любимый повар Господа Чайтани, она тоже готовила, принимала участие в приготовлении этого пира. So it took several days, and they were not able to get proper food on the way. Uh, то есть преданные собрались как из Майепура, так из uh, из Катвы, и для того, чтобы из Катвы добраться в Шантипур, это это большое расстояние, и многие преданные шли uh, не голодными, у них не было возможности принять пищу. И при этом э, мы слышим какие-то юмористические высказывания со стороны Господа Нитянанды и Адвайта Ачари. Между собой они подкалывали, подшучивали друг над другом, когда Господь Нитянанда говорил, «Я несколько дней уже пощусь, а тут ты приготовил то, что даже не способно удовлетворить мой аппетит». И Господь Нитянанда говорил: "Похоже, мой, uh, мой пост продолжится, вместе с этим твоим пиром, хотя на самом деле этот пир был огромных масштабов." And then Advaita Acharya replied to him that, "Oh please, I am a poor I'm simply trying to give whatever I have. Please На это Адвайта отвечал, пожалуйста, пойми, что я всего лишь нищий Браман, у меня ничего особо нет uh, за душой, поэтому прими, я, я прекрасно понимаю, что ты привык ежедневно принимать огромные порции риса, и на это Господь Чайтаня, Господь Нитянанда продолжал отшучиваться, говоря, что «О, вот эта вот еда, которую ты предлагаешь, она даже на долю, на крошечную часть не заполнит, не удовлетворит моего голода». Похоже, мне приходится... Uh, and and th this place actually, this place in Shantipur where the the three lords, Advaita-Acharya, Lord Nityananda, and also uh, Chaitanya Mahaprabhu, th this is a very special spot and they've kept, they've put a very nice sanctuary there to show everyone this is the place where the three lords sat together and honored prasadam with each other. And it was there where the joking words were exchanged between Lord Nityananda and Advaita Acharya. Exactly and Advaita, uh, Advaita Acharya said, I'm never going to bring я not going to bring any more people to my home again after bringing you you've you because it's so difficult to please you you discourage me from honoring any Brahmins I think in the future I will never invite anyone to come to my home. Я думаю, что я в будущем уже не буду приглашать других э, преданных, потому что я вот пытался удовлетворить на, вас, но у меня это совсем не получилось. У меня опускаются руки, и я не думаю, что у меня еще возникнет какое-либо желание пригла пригла приглашать кого-либо. На что Господь Нитянанда сказал, для того, чтобы тебе... Ты должен понести искупление за то, что тебе не удалось удовлетворить меня, а для этого тебе нужно будет накормить 100 браманов. Ну no, no. no, no, что Адвайта Ачария сказал, нет, вот после тебя я вообще не хочу, чтобы какие-либо браманы переступали через порог моего дома. Вот такой, вот такой обмен шутками происходил, юмор между хозяином и гостями. Мы видим в Махабарате интересный обмен между Дрона и Дропада, Махарадж Дропада и Брахмана Дрона, Дрона Они учились вместе в Гуру и в Гуру они были друзьями. В Магабарете мы видим интересную историю, которая, которая, которая произошла с, Дронача, с дроной Браманом и Махараджей uh, Дропадой к Они вместе учились в Гурукуле и были тогда друзьями. Mm -hmm. And when they were friends at that time, Maharaj told Drona, he said, you can come to me, I will be a pleasure for me to help you and to be with you. You're my friend." И Маратдж Драупада сказал тогда, что Дрона, ты в любой момент можешь прийти ко мне, и я приму тебя как лучшего друга. happened after they'd both left the Guru Kula and they'd gone their different ways. Drona and Drapada, they both married, they entered into family life, and but Drona, as a Brahmana, he was not able to maintain his family, and he had a son. His son was Ashwatam. Ashwatthama. As so Drona was so poor that he was not able to provide proper food for his son, and his son did not even know what is the taste of milk. Дрона был настолько беден, что не мог даже позволить достать еды, добыть еды для своего сына, и его сын не знал даже вкуса молока. И Друпада решил, что я пойду к Дроначарье, к своему другу, и тот обещал мне помочь. So Drona came there to Dropada and, but Dropada saw that Drona's in a poor condition, in, in difficulties, just got some old cloth on, he's not looking very opulent and looks un, undernourished and in, so Drapada saw him and, and when Drona когда saying that we are friends, I need your your help, Then Dronacharya, uh, rejected him and said, How can we be friends? Friendship is only possible between equals в таком нищем состоянии, и дропада увидел, насколько он беден, насколько его сложная ситуация жизненная, какие на нем э, какое на нем трепь висит, и как он весь истощал. И Дрона сказал, помоги, пожалуйста, ведь мы, друзья, и когда-то ты обещал помочь мне в таких ситуациях. И на что дропада ответил, нет, я не помогу тебе, он отверг его, потому что сказал, что дружба возможна исключительно между равными. So in this way, Drupada rejected Drona. So Drona was in a very difficult situation, what to do? He decided then to go to Hastinapur and he became the the guru, the military guru, the one who teaches military arts to all the young princes, the sons of Dhritarashtra and the sons of Pandu. И, оказавшись в такой сложной ситуации, Дрона решает отправиться в Хастинапур и стать гуру, учителем, который обучает военному искусству всех молодых uh, принцев, Дроны и пандавов. Brahmin, they Дроны – это Браман. Дроны и... – это Браман. Браман его положение заключается в том, что он может обучать любому любым искусством всему тому, что он знает. В идеале браманы должны обучать тому, что содержится в писаниях или тому, как поклоняться божествам. according to time and circumstances he has to teach other но, согласно времени и обстоятельствам он также может обучать и другим наукам. -джан, -джан is a very seniorbup disciple and he told us how he came to Prabhuupada when he was a very young devotee and he told Prabhuupada he said, "Prabhuupada, I've got a job in a brick factory and I've learned how to make Однажды Буриджан Прабху, а Буриджан Прабху – это старший ученик Шилы Прабхупады, и он рассказывал нам о том, как он пришел как-то к Шиле Прабхупаде, будучи еще очень молодым преданным, и сказал, «Правхупада, я получил прекрасную работу на, на кирпичном заводе, и там научился изготовлению кирпича». И Швил Прабхупада сказал, «О, замечательно, и давай обучай других теперь». So Drona knew military arts. He knew how to use all the different weapons. He was expert, but he was a Brahmana. So he taught the princes, the sons of Dhritarashtra and the sons of Pandu. He became their guru. He trained them, and then he told them, now you have to give me Guru Dakhshin. <laughs> видами искусства и разнообразными видами оружия, он обучал этому uh, сыновей Дритараштри и панду, и, то есть, он действовал как их гуру, и после того, как он обучил их всему, он попросил у них гуру Дакшину. И он сказал, гуру я хочу, чтобы вы в и его, и его его сюда. И в качестве гуру Дакшины он сказал, я хочу, чтобы вы пошли uh, к Махараджи Дропади и привели его, uh, взяли его в плен. Сначала туда отправились сыновья Дритараштры, но Дропада победил их. And they managed to defeat Maharaj Drohada after a fierce battle, and they brought Maharaj Drohada a prisoner and placed him at the feet of Drona. Затем туда пошли сыновья и после очень схватки им удалось победить Дропаду, и они привели его к Дроне, предложили стопам своего учителя. So at that time, Drona said dropada that i'm going to take half of your kingdom i won't take everything but i will take half of your kingdom so he took away half of the kingdom of maharaj dropada and then he sent him free and said so now you can go back drona обратившись draupadi сказал я не буду отнимать у тебя всего но я заберу у тебя пол твоего королевства пол царства и забрав пол царства он освободил его And so Dropada was humiliated, he was very angry, he'd lost half of his kingdom. so he thought how to get revenge. And so he performed a yagya, and the result of that he wanted a son who could kill. He wanted a son who could kill Drona. But at the same time when the son was born who could kill Drona the son being Drista jumna there was, also a girl born, and that was И поэтому uh, д совершил Ягью яги и плоды этой яги он направил на свое желание желание это было чтобы у него родился сын который мог бы убить дрону и этот такой сын родился дриштадиумна вместе с этим также на свет появилась дропади. So it was Drupadi who was really the cause of the war because of the insult which was made to Drupadi. the war resulted. And ultimately it was Drishadjumna who killed Drona. because So we see what happens when people are not properly received, when we don't give them proper respect and proper culture. То есть, вот оно, последствие того, когда гости не принимают должным образом, когда не проявляют к нему должного уважения и почтения. So, was very that who our be well Поэтому шила Прабхупада был очень что каждый, кто кришна должен быть хорошо Прабхупада огромное внимание уделял тому, чтобы любые гости, которые посещают наши храмы, наши центры искон, чтобы мы оказывали им должное почтение. And there's even one letter, which was written, I think, in the year 1977, where Srila Sh Prabhupada instructs that every centre must keep prasadam and whenever guests come, you should feed them some nice prasadam. И в одном из писем, кажется, это был 77-й год, Шила Прабхупада дает нам наставление, что в каждом из исхоновском центре обязательно должна, должна быть еда, должен быть просад, на случай того, что если туда придет какой-то гость, чтобы он был накормлен досыта. Шрила что Кришна не человек. We may say, oh, temple doesn't have money to do this, but Prabhupada simply said, Krishna is not a poor man. Krishna provides. We must be generous and pr arrange to have prasadam for everyone. We cannot say, oh, there's no prasadam. Everyone who comes to visit the temple must be given some prasadam. И Шила на это говорил, что Кришна, он не нищий. Даже если мы с вами говорим, о, в нашем храме совсем денег не осталось. Нет, Шила пропада говорил, Кришна не бедняк. Мы, и любой, поэтому, кто приходит, должен быть необходимо угостить его просадом. И и мы видим, например, в некоторых храмах, в том числе в храме в Южной Индии с если вы пройдете и дойдете, заберетесь на гору, то там будет храм, где вам дадут купон, купон на бесплатный просад. Mm -hmm. If somehow or other, for some reason, somehow there's no prasadam, still we can give a nice reception simply by bringing, making people feel welcome and give them a seat. And if you have no seat, then you put a mat on the floor and invite them that they can take a seat on the mat. Даже если он нам нечего предложить, у нас нет просады по какой-то причине, то все равно мы должны оказывать должное гостеприимство, дать почувствовать нашему гостю, что ему рады, предложить ему место, чтобы сесть. Если нет места, чтобы сесть, предложить хотя бы подстилку, где бы он мог сесть на полу. И как минимум нужно предложить стакан воды, чтобы он освежился. And even if you have no water, then at least some sweet words can be spoken to make the person feel comfortable. And so this is culture, this is the etiquette. We are expected, as the devotees of Krishna, we are expected to show this kind of culture, to receive the guests nicely. Это часть культуры, это часть этикета, и мы с вами, будучи преданными Кришне, от нас ожидается, что мы будем проявлять такого рода культуру. Nice like so much, Когда людей принимают настолько гостеприимно, то с стопроцентной уверенностью можно сказать, что они обязательно вернутся. Но если мы не оказываем им подобного гостеприимства, то, вероятнее всего, им не захочется возвращаться. So we say first impressions. First impressions are very important. When people are coming for the very first time to our center, it's very important that we receive them in a nice manner. То есть. Вот в этом важность первого впечатления, чтобы мы создали это первое благоприятное первое впечатление, чтобы люди захотели вернуться в наш храм или центр. So we're trying to develop this culture, we're trying to develop these uh, different aspects of our Krishna consciousness movement. It's a challenge. It's, we still have a long way to go. То есть мы с вами сейчас пытаемся развить подобного рода культуру, культивируя разные аспекты этой культуры в нашем движении сознания Кришны. И, конечно же, мы испытываем разного рода вызовы и сложности, и нам еще предстоит длинный путь. Шрила Прабхупада на собственном примере нам показывал, как нужно обращаться и относиться к тем, с кем сложно порой общаться и кому сложно проповедовать, например, ученым. So it happened that there was a scientific conference and a number of very well-known, world-famous, even Nobel Prize-winner, Prize-winning scientists had come for the conference. So Шрила Прабхупада was meeting one of them. Как-то на одной научной конференции, на которой собрались очень видные ученые и даже лауре лауреаты Нобелевской премии, Шилапропада встретился с одним из таких ученых. So there was this one very prominent American scientist met Prabhupada, and Prabhupada was preaching to him, and the scientist was listening. Sometimes, you know, he would accept, sometimes he would be a bit один известный американский ученый это был один известный американский ученый он встретился со шилой проупада щила проупада проповедовал ему и этот ученый иногда слушал ще пропада внимательно иногда выглядел довольно таки равнодушным ноши проопада продолжал тем не менее ученого похоже эта проповедь не особо, убеж... не особо убедила. And sometimes the scientists would even argue with И в некоторых случаях ученый даже спорил со Шрилой И по мере того, как они беседовали, ученики Шрилы Прабхупады принесли огромную тарелку с Махапрасадом для Шрилы Прабхупады. And this was the midday offering, the Raj Bhog, and it was a very wonderful offering, it had been made very nicely with many very delicious p preparations. Well, for sure, Prabhupada's there, definitely all the devotees would want to cook their best and make a really nice offering to give to Prabhupada. So, time, Prabhupada, came, to so Prabhupada got the plate of Mahaprasadam, and he handed it to the scientist, and he said, this is for you. Shila Prabhupada... Взял эту тарелку с мага и подвинула ее к ученому со словами это для вас so the scientist was looking and he thought well it looks very nice and he began to take things and he was you know there were some vet the so many wonderful preparations had been made and he was taking different things and eating them and he was really enjoying the prosadam and prabhupad kept preaching to him этот ученый взял тарелку с просадом, там были очень красивые, прекрасные блюда, и он стал пробовать одно за другим. И, и по всей видимости, было очевидно, что он наслаждался этими блюдами. Шрила пропада тем временем продолжал проповедовать. Now he was beginning to support Prabhupada, and he would agree and give arguments to support Prabhupada's points of view. То есть он наслажался этим просадом и одновременно с этим слушал но на этот раз он совсем перестал спорить со а напротив он стал поддерживать и наоборот приводил какие-то аргументы в пользу тех доводов, которые приводил So Shilu Prabhupada was showing all of us how to deal, how to preach to these even very materialistic people, like scientists, and how Прасадам is such a powerful weapon that can really показал нам, научил нас тому, как нужно проповедовать подобного рода материалистичным людям, таким как ученые и насколько могущественным оружием является Прасад, который способен трансформировать сердца людей. Мы только закончили одну неделю в И очень-очень вчера был Но каждый мы вот не, закончили недавно uh, недельную Радхаятру в Калькути, и программа была, программа Радхаятры была чрезвычайно масштабная, она длилась целую неделю. Русские украинские преданные также принимали участие в этой программе, проводя прекрасные там и танцевали. Фестиваль Ратхаятры в Калькутте очень известен по всему городу, и он привлекает к себе огромное количество людей, тысячи людей стекаются на эту программу. And every day they distribute ежедневно распространяются тысячи тарелок, тысячи порций мах People love the prasadam. everybody comes, everyone gets you know, it's simple prasadam, prasadam, but everyone is satisfied eating prasadam. Все обожают просад, конечно. Даже если это очень простой просад, даже если это просто кичери, все приходят, вкушают этот просад и видно, что они удовлетворены. Простой просад в основном раздают вечером. Как кичири, а утром в обеденное время uh, раздают такой полноценный прасад. And so because they're distributing so much prasada, people are coming. The people are really taking up this culture, the, and the Rath Yatra festival is one of the big events in the year in Calcutta. И поскольку здесь раздается просад, так много просады, это очень привлекает людей. Они приходят сюда на этот фестиваль Радхайатра, и благодаря этому Радхаятра стала очень масштабным мероприятием, ежегодным мероприятием города. So Srila Prabhupada wanted like that, he wanted, it. our Rathyatra festival can be as big as the one in Jagannath Puri. Этого хотел Шила про Он ожидал от нас этого, чтобы этот фестиваль Ратхаяатра стал настолько же масштабным, как фестиваль Джаганатхапури. So we're seeing it happen more and more, all over India. So many festivals and so many pro, and not just one day, but going on for a week. И мы видим, как это проявляется все больше и больше по всей Индии. Мы видим разворачиваются эти фестивали радхаятры. и не просто проводятся в течение одного дня, например, а могут длиться целую неделю. And so this is how we show the culture. It's an opportunity for us to show proper culture and to give people nice reception and make them happy. И это для нас с вами возможность проявить вот эту самую культуру, о которой мы говорим, проявить должное гостеприимство, чтобы люди чувствовали это. Okay, we'll stop here. We'll ask for some questions. Остановимся здесь. Есть ли вопросы? Спасибо, Махарадж. Сейчас мы сделаем короткое объявление, потом перейдем к вопросам. Thank you so much, we'll make a quick announcement and then proceed to our questions за лекцию. Дорогие зрители в YouTube, пожалуйста, направляйте вопросы через сайт aziavairagir.ru Клубу вы можете найти в описании под видео. Зрители в Zoom, пожалуйста, нажимайте кнопку «Поднять руку». Также, если вы чувствуете благо благодарность нашим лекторам, пожалуйста, вы можете пожертвовать им. Всю информацию, как это сделать, вы можете найти на сайте aziavairagir.ru. The YouTube viewers, if you have any questions, please send them through the asiavairage.info page. The link is posted under this video. Viewers on the Zoom, please press the rise up button so, so you can ask a question online. Also, if you feel that you received valuable knowledge and you want to donate for our lectures, please uh, do that. Uh, all information is in the web page. Thank you very much. Please, Хари Кришна, Гуру Махараджа, Диа Двуты, с презакцентной каплиной безнице, своборища Шила Гуру Махараджа. – «What should be the purity of vision?» Хари Кришна, Гуру Махараджа, примите, пожалуйста, мои скоренные поклоны, дорогие преданные, в составе Шиле В чем заключается чистота проповедей? So purity of preaching means that you don't speculate. You simply present everything in an authoritative manner. What you have heard through the line of the cyclic succession. Чистота проповеди обозначает, что вы не спекулируете, что все, что вы говорите, это авторитетно и том, что вы услышали от своих учителей, которые находятся в цепи ученической преемственности. If you concoct something, if you make up your own. Speculative ideas, then your preaching is not pure. If we If change the message of Lord Krishna, then there will be no potency anymore in the preaching. Господа Кришны, тогда в этом послании, в Вашем послании, нет могущества. В бхагавад Господь Кришна говорит, что ему приходится восстанавливать, ему приходится приходить снова и восстанавливать цепь ученической преемственности, потому что знание это со временем утеряно. In the fourth chapter of Bhagavad Gita, text number two, Lord Krishna describes Yoganastha. That the knowledge is lost means that the message is changed or adulterated. It's not kept pure. The, the, the people just simply deviate from the actual message. В четвертой главе Бхагавадгити, в тексте второй, Кришна говорит йога-нашта, то есть знание утеряно, и это означает, что изначальное послание изменено, оно больше не является чистым, то есть люди отклоняются от изначального пути. So everything has to be according to Sadhu, Shastra and Guru. If you're preaching, the what you say has to be confirmed by Sadhu, Shastra and Guru, otherwise it's not pure. То есть все, что вы говорите, должно быть основано на том, что говорят сату, писание и ша шастры, сатху и гуру. Если, это не, если то, что вы говорите, не может быть подтверждено таким образом, то ваше послание не является чистым. Is it clear? Понятно ли это? Сегодня, в сегодняшнем стихе говорится о семи опорах для власти, чтобы царь мог выполнять свои обязанности. Также упоминается о семи опорах удовлетворения или счастья. Пишет на праву комментарий. Конечно, бывает один из пилотов в душе. Вы могли бы немножко раскрыть об этих семи опорах, счастье для того, чтобы мы могли выполнять также ä, служение правильным образом, поскольку Шалабравупада, как в переводе, упоминает ä, равновесие, слова равновесие. Как правильно держать равновесие об этих ä, равновесии, этих, этих семи опорах для удовлетворения и счастья. Кришна, verse uh, seven pillars seven elements of uh of the of the king's power are mentioned as well as seven pillars of happiness uh children is saying they purport the hinas mean and uh, my question is how can we make sure that there is that balance how can we ensure that there is that balance between all seven pillars ну, мы должны понимать, что очень Но если мы просто пытаемся и Гуру, то это очень нам всех. Что-то за звуком uh, Карабаджина пробил. Да, да, да. что-то за звуком. Maharaj, we can't hear you. Oh, really? What happened? Am I muted? No, the sound... The sound is distorted. Sound. The sound is distorted, sound. it's kind of vibrating. Oh, really? Okay, I it again. I'm saying that, uh... Все, что я слышала, это то, что нам необходимо понять, что невозможно удовлетворить абсолютно всех, поэтому нам нужно пытаться удовлетворить Кришну и Гуру. Надеюсь, что Махарадж вернется. Такие преданные. Давайте подождем. Карабаджин Прабу, а как вы сами понимаете это? Как можно удерживать равновесие? Карабаджин Прабу, how do you uh. interpret this statement? How can we balance between all the seven pillars of happiness? В самом стихе говорится, что есть 7 опор. Да, вот для... Сейчас у меня будет немножко шум. Не только в Калькутише, также у нас в Ташкенте. Эти элементы, о которых вы упоминаете в стихе, для царя необходимо, чтобы он мог выполнять свои обязанности, править государственно. Да? И также параллельно, аналогично этому упоминается, что есть семь опоры для того, чтобы человек мог, или душа, находясь в этом материальном мире, была счастлива, да? Я так понимаю. Это пять совокупных материальных элементов, или пять чувств, эго. И мой вопрос был, если царю необходимы эти пять элементов, чтобы он мог выполнять свои обязанности, то в чем суть равновесия, эти семьи, для того, чтобы мы могли выполнять свои обязанности как обусловленном состоянии, так и для служения Господу? Это вопрос, вы да, повторили. Вот да. Махарадж, кажется, вернулся, да? Так, пока не вижу. Вот у меня здесь показывает. Да, вернулся Махарадж. Махарадж, are you here? Он подключился, но вот пока... Снова Ахараджи, похоже, выбило. Что будем делать? Hare Krishna, Hare Кришна, Krishna Кришна, Krishna Krishna, Hare Кришна, Hare Кришна, Hare, Hare Rama, ари Кришна, Hare Кришна, Krishna. Rama, rama, rama. Hare ари Кришна, ари Кришна, Hare. Кришна, Кришна, может, попробуем еще, подождем еще немножко. Я прочту э, сам стих, где Шалкарупарта переводит. Великий мудрец Ангера Муни сказал, «О царь, надеюсь, что твое тело, ум, твоя родня и челюсть благополучно и счастливы. Живое существо ощущает счастье только тогда, когда семь природных элементов, среди которых оно обитает, совокупная материальная энергия, эго и пять объектов удовлетворения чувств находятся в полном равновесии. Без них жизнь на Земле невозможна. Власть царя также покоится на семи опорах: наставнике, свами или гуру, советниках, царстве, крепости, казне, царском законе и соратниках. Uh -huh. Karabhajana Prabhu decided to read this text again. Maharaj, are you with us? Are you here? Похоже, интернет. Ну что ж, тогда, наверное, на этом и завершим. Сегодня Шамад Бхагаватам. Хотя Матжи Валентина подняла руку, но так как Махарадж не может подключить, поэтому простите. Грантарат Шамад Джай его светейство ⁇ Бхакти Вигнавинаша Нарашинга Махараджики Джайни Тайгур Спасибо, Махарадж, огромное за удивительную сегодня Катху, удивительное объяснение особенности гостеприимства и примеры Шала Прупады, который учил своих последователей принципам чистоты браманической культуры. Также Махараджа упомянул, что браман означает не просто внутренняя чистота, а также тот, кто поддерживает вокруг чистоту. Вот. Браман и нечистота — это несовместимые вещи. Если браман попадает в нечистое место, то произойдут две вещи. Либо это место станет чистым, либо браман покинет это место. Все, напоминаю, что завтра по традиции мы слушаем Шалаправу Паду. О, господи, Махарадж подключается? О, не слышно, к сожалению. Майпуриш Варадхам, можете сказать, где, что… Где Махарадж? Dear, dear maharaj we're so thankful for, for the for the lecture for the class today so inspiring so insightful uh for for, for those example that you cited about sila prabhupada and examples of hospitality and brahminical culture that we should develop and uh, meaning that brahmana is uh, a, Brahmana is associated with cleanliness, with purity, not only internal and his own purity, but the purity and cleanliness around. And uh, whenever, wherever Brahmana comes, he will clean up this place. Uh, so if Brahmana finds himself in a dirty uh, place, there are two options, whether may, this place may become clean after a while, or Brahmana will leave this place. Спасибо. На этом мы завершим. Еще раз огромное спасибо Харе Кришна. Даршамадхагаватам